Привет всем, меня зовут Лиля, я продукт менеджер бренда Ремихов. Сегодня я расскажу вам о наших электромельницах, зальцах и вюрцах. Гравитационные мельницы, зальцах и вюрцах удобны в использовании и очень просты в уходе. Просто наклоните ее и она автоматически начинает помол специй. Подходит для горошкового перца и кристаллической соли. Степень помола можно регулировать. Жернова сделаны из керамики, они не ржавеют и не влияют на вкус специй. У Мелис Ремехов светодиодная подсветка нейтрального белого цвета. Она также автоматически включается при наклоне мельницы. Важный плюс в том, что механизм измельчения находится сверху, поэтому снизу не сыпятся, и кухонные поверхности остаются чистыми. Контейнер для специй легко отвинчивается. Горлышко широкое, поэтому легко можно заполнить специями его и очищать. Благодаря тому, что он прозрачный, можно увидеть, сколько находится в вашей мельнице специй. Мельницы работают от 6 мизинчиковых батареек. Чтобы их ставить, надо повернуть верхнюю часть мельницы, соединив стрелочки. И также, чтобы закрыть стрелочки, по стрелочкам можно повернуть верхнюю часть обратно. Корпус зайцев сделан из нержавеющей стали и акрилового пищевого пластика. Корпус вюрцех изготовлен из двух видов пластика ABS и прозрачного акрилового пластика. Также прост в уходе, можно протирать снаружи салфеткой из микрофибры. Для чистки жерновов можно использовать сухую щетку. Мыть мельницы нельзя. Мельницы отлично смотрятся в паре, подходят для любых кухонных и интерьеров. Их удобно использовать не только в процессе приготовления блюд, а также в качестве настольных салонок и перечниц. Вы получите мельницу в стильной фирменной упаковке ремехов. Их можно приобрести для себя, а также и очень приятно дарить и получать в качестве подарка.